Здравствуйте! Прошел еще месяц, я вам хочу показать черенки Орхидеи Дендропиум Нобеля, которые мы с вами садили на выращивание деток. Вот такая детка, самая большая, появилась на черенке. У нее уже около семи сантиметров корешки. И сама она уже довольно-таки большая. Уже, мне кажется, время ее отсаживать на самостоятельное питание. вот Давайте посмотрим другие. Вот второй череночек с деткой. Здесь корешки уже около 5 сантиметров. И у детки всего лишь два листика. Вот такая. Это три месяца с момента постановки на выгонку деток прошло. И третья детка. видите, корешок прирос к углю. Вот такая на 5 сантиметров высота этой детки и очень много корешков, где-то тоже около 5 сантиметров. Вот. Я впервые занимаюсь таким выгонкой деток из черенков орхидеи дендробиум, а поэтому все это знаю только в теории. В общем, попробую посадить эту детку в кокосовый субстрат. Пишут, что он не поддается гниению, не развиваются там гнилостные микроорганизмы. Вот. И очень он воздухопроницаемый. Так что попробую и через месяц вам покажу результаты. До свидания. До новых встреч.